мониторинг приема правильности, кратности, то есть начинаем еще и с фармакогеномики, всех препаратов. Например, берем компанию Pfizer. Мы смотрим на наших пациентов, которые к нам приписаны. Это может быть очень интересный и долгоиграющий проект.